Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ОЗ. Нет, я не пропустил букву, буду сегодня рассказывать очень много интересного, что происходит на Леоне 2, и вообще, пару ясностей внести по перелетам, трансферам, потому что уже очень скоро появятся трансферы, и нужно внести немножко ясности работягам. Разделю видео по темам, вы сами будете видеть, там тайм-коды будут в описании под видео. Открываем рейтинг и поговорим о том, что у нас происходит. Вот. Смотрим. Dead inside. Со стороны получается так, что топсайду надоела мирная жизнь на Леоне 2. Им надо расслабиться, вымещают зло на маленьких. Ну, право сильного, ну, как вы понимаете. Получается следующее, что произошло? На самом деле фигня какая-то, они, короче, нам просто варп прокинули. Не первый раз это уже. Это уже ну, не, не первый раз. Ну, они, один. короче, под предлогом, то есть, типа, мы босса били, то есть, я на АФК стоял, качался, ну, книжку, короче, выбивал. Вот, и у нас один чел, он, короче, чуваку дали просто перста, он только начал играть, вот, и он на, одного, на, на этого босса же прилетел, то есть, я на АФК стоял, он прилетел, и они прилетели, вот. вообще, меня... там, Да, там там чувака, 900, о чем носил, нанес на 20 тысяч урона боссу, вот. Но они, короче, из-за этого прокинули вар. Есть, а, думали, они, там... они, это Фениксы, с да, да. вар, начали лить, вот. Мы, мы зашли к ним в диск, точнее, ну не мы, пацаны, зашли к ним в диск. К нам никто не подключился. Мы писали о том, что, блин, ну, типа, ну, это недоразумение, потому что чувак, ему отдали персонажа, он там две недели там, от отроду играет в эту игру. То есть он, в принципе, не подразумевал, что там можно, нельзя, короче. Мы ему объяснили, он извинился. А они ну, начали влить просто без, без остановки. Ну мы чё, блин, у нас они такие, блин, зазнайки, но ну, мы тоже пошли их Также я попросил скинуть мне видео, где он показывает свой клан, в котором видно, что они не ходили на боссов. Подвисает, блин, Ну апрель месяц, мы фармили только клановых, ну и это, это, с этого, с острова. Так, так, так, так. Вот тут есть залет на 800 ДМГ, это на Масухах. 900. Смотри, профессора. вот смотри, это второе число, профессор стоит на этом споту, фармит себе книжку. Вот, и Масуха он зацепил на 13 тысяч. Это было 2 числа. После этого все в порядке было, никто ничего не говорил. Вот, спустя 5 дней он также стоит на этом споту, фармит книжку. Уже 7 числа. На вот, 11 тысяч. А распредвал, он 63-й уровень. Ну, короче, чувак, чуваку объяснили, что не надо ходить на боссов, но он и его не убил, босс бы его просто загрыз бы в итоге. Вот, он на 19 тысяч нанес. Вот после этого началось то, что началось. Поможет мне мой твиноклан в нашем разъяснении. То бишь, есть распределение. Я думаю, прокинут вар был из-за того, что стояли на Респи боссу. То что в том клане, где находится ОЗ, ну, запрещают стоять на Респи боссов. Потому что тут, наверное, как там, союзные альянсы, наверное. Тут стоит вот эта галочка, вот эта. Получается, если вы стоите, к примеру, там вот тут фармите, тут появляется РБ, тут или тут, тут в трех местах может появиться рапира. Если вы стоите в местах Респа, вы задеваете массухой РБ. И то бишь, если у них там посмотрим, что с РБ падает, там филдуша, краснушка неплохая совсем. Я так подозреваю, что у них идет распределение краснухи на рандоме, возможно. Возможно, но это не точно. Любой топ-сайт берется краснуху и перероливает ее в Алхимке, чтобы выкрутить топом разные вещи. Я не уверен, что краснуха пойдет в рандом. Ну а за синьку кидать вар, ну я не знаю. Слушайте, это бред какой-то. И получается, вот два месяца мира. Я сейчас расскажу историю одну. Как у меня не получилось сделать контент из-за того, что человек знал, кто я такой. Получается, Хевен сайт улетел сленый второй. Мир, с этого того сайда, человеку нужен спот, он приходит, он тебе пишет там уведомление и через минуту сливает, если ты не улетаешь со спота там. Ну это все понятно. Получилось следующее, короче. Просто, ну я связываю это все вместе, как бы потому что там ну, полтора месяца назад квесты у статуи проходил. И случилось следующее, то что я стал к какому-то твину, там одного парня, назовем его недобрый енот. Я, короче, видел, что там качается какой-то твин без сейва. Ну, я выключил все масухи, поставил просто бить с кулака, чтобы он просто проходил квест. И я там отошел, возвращаюсь, я слит. Меня он слил вот этот добрый енот, стоп сайда. Тоже недобрый нифига. Ходит, режет всех подряд, короче. Пишу, почему ты меня слил. Он мне отвечает: то что я, как бы, стал каким-то ребятам на голову. Те ребята написали ему: что типа я им стал на голову и своими злыми масухами уже брешет, короче. Бил мобов. Потом, в ходе разговора, оказывается, что то не просто ребята, а то его твин там, да. И как бы, я не прав, я стал какому-то, нельзя остановиться на голову, ой-ой-ой, какой я плохой. Я ему пишу, так заведи под сейв, Твина, почему он без сейва? Ты ж не соответствуешь правилам, топ-сайт, лицо сервера там. Он мне такой, не неси чушь, иди по стрим, короче, я все понял, контент не получится. И на этом замяли, потому что, ну, мне как бы... Не очень интересны в этом месте споты. Потому что ну продолжился бы контент по-любому. Человек не прав. Вот проходит это время. Терочки с Dead Inside. Ом. Два месяца стояли, не трогали. На боссов не ходили. А тут получается, что Dead Inside решили пойти на боссов. Какие-то там твины. Пытались забрать босса. Но ну, вы сами видели видео, что там нанесено урона. Вы представьте, сколько это рапиру надо им бить, чтобы забрать я не знаю, ну, пускай мне какие-то пруфы, доказательства скинут. Я всегда рад, ребят, я всегда рад. Почему я записываю это видео? Уже неделю наблюдаю, как малютки бьются против топ-сайда. Ну, парни с топ-сайда пишут, типа, а мы такие, типа, даже не чувствуем вас, типа. То, что у вас разница в лвлы очень большая, к примеру. Там 150, там топ 80, там разница в левел даже, это очень большая, это даже по бусту, я уверен, разница очень колоссальная. Я никогда просто, вот я почему записываю это видео, то что я в джастах очень долго был, больше полгода, наверное, и такой в херней не страдали, да... Как бы не говорили на Ворона, что он какой-то плохой, там мутил что-то, там химичил с брюлями, но он всех держал в ежовых рукавицах. И он такого и не допускал, то что происходит сейчас на Леоне 2. Все мы начинаем играть, не знаем что такое Lineage 2 Mobile, очень часто ошибаемся. И это есть той проблемой, из-за которой многие люди забивают на игру. Потому что они не знают, что грубить нельзя. Розе уже сталкивался с таким, как только начинал играть, уже было такое. То бишь, ну вы сами видели, ребята не ходили на РБ, ну возможно прокинули вар ребятам из-за того, что на респе РБ, хоть им там, наверное, возможно и писали, я так думаю. А, да, к чему я вел, я чуть не забыл. Вот про недоброго енота там замяли, да, вот я только что рассказывал. Просто с этими событиями меня пытались, то есть ОЗ спровоцировать на группы, чтобы прокинуть вар. Получается слили, ну искали, наверное, твинов там Мазая, твинов Дэд Инсайда. Сливает моих твинов, где-то в ДВ у меня стоят твины. Он сливает моих твинов, я ему пишу, типа, не лей моих твинов, потому что ну там клан четвертого левела, твины бомжи, короче, ну, не лей моих твинов, не могу завести под сейв, а всем раскидывать сейв, ну это Гемар. Озе просто завел бы твинов под сейв в альянс, в котором он находится. по. Озе, ты че? Озе, мне хочется сливать твоих твинов. Озе, мне все равно, понял, ну это все в личку мне было написано. Потом я начинаю в общий писать, и конечно человек отморозился, потому что, ну, он не хотел попасть в мой контент. Но он попал в мой контент, хоть и коверкаю его имя, недобрый енот. Не знаю, как будет ситуация дальше развиваться. Мне даже могут прокинуть вар за вот это видео, потому что вот э, фрагмент, ну еще был юный, еще ничего не понимал. За что могут прокинуть ВАР. Проходит еще пару дней, и меня начинает лить весь альянс ОМГ. Представьте, в альянсе ОМГ 150 человек на данный момент. А я один. Судя по политике клана ПВЕ, К.Л. Тряпка, я решил задать вопрос товарищу с ОМГ, который меня слил. Причина нападения. Блюдина, родных не надо трогать. Кого я трогал? Доказательства есть. Мне с тобой ни о чем разговаривать. Ну вот и все. За свои слова ты будешь умирать? Доказать ничего не можешь. Ты че шумоголовый? Я с Типом годами играю. Ты кроешь матом его родных. Скрин есть? Пускай скинет тебе скрин, что я там написал. Ты будешь умирать, ПКД. Я тебе все сказал. Так, так, так, я смех просто не могу сдержать, просто, что я там такое ему написал. Мама... Кот, вы собаки, собаки, курите нервно в сторонке. Ты сказки остав девушке или маме лапшу на уши бешей. Ты просто хотел добавить ЧС. Вот за эти слова меня добавили чес Альянса. Оказывается, что Тоби это КЛ Мидгардии. Это такое дело, это всего лишь игра. Все это понимают. Для меня игра это лишь контент. Вообще не хочу заниматься стримингом, потому что стриминг это побочка от того, что мне нравится. Мне просто нравится играть в игры. Там же на ZBT вывели Tron in Liberty. Возможно, Tron скоро выйдет. Но я не уверен, что туда уйдет много людей. Фиг его знает. Возможно, она на мобильных устройствах будет, эта игра. Но как не играть на мобильных устройствах? Потому что там и полет, и очень много интересного сделано. Ну, таргетная система, конечно, такое. Не знаю, я за таргетную систему, а как вы? Перейдем к следующей части видео. Это будет видео про 1 миллион оноров в день. У меня там было видео, вот сверху вы видите. О чем я хочу поговорить? Многие люди не поняли, ОЗ имел в виду. Какие твины на других серверах. Вам не нужно создавать другие аккаунты. Вам нужно создавать твинов именно с аккаунта, к примеру, с ОЗ аккаунта, если мы выйдем. Мы видим, что у ОЗ есть еще, кроме ОЗ, еще три твина. И вы на этом же должны аккаунте создать на другом сервере твина. Вы создаете нового твина на другом сервере. На том же аккаунте, на котором играете. Вам не нужно создавать другой аккаунт. Часы передаются через склад, то бишь я ЯРОЗЭ. Прилечу на сервер, где мой твин, скупал часы, скупал души. А то вы насоздаете себе твинов, я уверен. Там. Просто и потом, когда вы прилетите на другой сервер, вы скажете: О, зэ, ты ж нам говорил там. Типа, можно аж передавать как-то. А когда вы не понимаете, что вам нужно сделать на самом деле, ну в чем моя проблема? Я и так пытаюсь доступно рассказывать это все. Так, то бишь. Кто-то писал, что часы замка не передаются. Ну как не передаются, если вот они? Вы можете через склад передать эти часы на одном аккаунте. Это не надо дополнительные аккаунты создавать. Если вы что-то не понимаете, то спрашивайте, не пишите, что поинтересуйтесь. Они а пишите там, часы не передаются. Это все дерьмо. Это надо играть в игру же. Вот, просто посмотрите. 812к. 812 к, это просто посещаю вечером в Б, отстаю замок. Скилл я взял неделю назад, я уже нафармил 812 к. А если я сделаю, я нафармлю АДН и оставлю на этом сервере. Просто при перелете только один персонаж, я так понимаю, если поправьте меня. Один персонаж только перелетает на другой сервер, то бишь я могу разэ улететь, если он и второй оставил. Моим Альтам, Лярд Адены, да? Розе очень сильно везет на краснушку, я бы сказал. Вот, я не знаю, это какая-то, ну, плащ это, это был плащ, но на краснушку очень сильно везет. Ну, не знаю почему, или я понял, как ее крутить, или мне просто прет. Адену я нафармлю Зарычи, если буду уделять хотя бы, когда фармить Зарычи, это примерно с 3 дня до 6 вечера и, ну, с 4 утра до 10 утра. Это примерно Prime, когда можно нормально подфармить адены. Примерно в час там появляется до 5 зарычей. Да, если фармить там герайновских, Ореновских зарычей, дионовских некоторых. Это час 20 миллионов адены. Подземелье. В час у меня 5 миллионов адены получается. Остров неистовства. Примерно. И вот на следующем трансфере на этом у не получится это сделать. Вот на следующем трансфере я смогу такой перелет на другой сервер, чтобы оставить аденку тут чтобы мои твины скупали магазинчик. Я улечу на другой сервер, там Розе будет фармить сам себе, и будет тоже скупать магазинчик. И потом на следующем трансфере я просто прилечу Розе на Леону обратно и соединю эти два магазина. Вы просто не понимаете, какой это колоссальнейший буст просто в перспективе, если играть в эту игру. Я понимаю, там выходит Run and Liberty, выходят новые проекты. Да. Но для людей, я записываю это видео только для людей, которые хотят играть в эту игру. И этот буст будет колоссальным. Я не буду повторять, переделывать видео по 500 раз, что-то вам объяснять каждому там пошагово, как мне там писали, что типа я обязан пошагово прям рассказывать как и что делать. Нет, ребята, извините меня, я вам все не буду рассказывать. Ответы на некоторые комментарии... С прошлого видео. Фарм миллион орденов славы в день. Перелеты до 5000 алмазов выйдет. Проще купить готового перса со всеми фиол скиллами и картами. За 5000 алмазов ты не купишь фиол перса. Альты сидят на одном аккаунте. У них общий магазин. Че ты лепишь? Ты на одном альте только можешь часы брать. придовая идея чушь. Чара с нуля. Докачать до 40-го. Там он будет бить 300к в час. До 60 без вложений будешь качать как легенда полгода. Плюс нужно каждый день жертвовать часами фарма основного сервера. Не зайдешь же с одного аккаунта на разные сервера одновременно. Ради часиков хизы. А чтобы фармил и скупал часы, карты и души, нужно 60 плюс лвл, то есть 13кк. Жертвы 3-4 часа основного сервера, каждый день такое себе. Да, полностью согласен, метод подойдет не всем. Да, это так, это так, конечно. Это подойдет людям, которые уже давно играют, у вас чары забущенные, вы можете фармить за рычей. Вы можете фармить адену в больших количествах. Этот метод подойдет только тем людям, которые могут это делать. Или которые могут просто скупать шилки на других серверах. Но с этой продвинутой алхимкой эти шилки должны подорожать. Очень сильно. Есть еще один способ. Хочу проверить его. Для этого нужно создать твинами три клана до седьмого уровня. Хотя бы. И просто основой гулять по этим кланам, делая ключи на боссов и соло сливать их. Очень хорошая идея, это как вариант, очень крутая идея. Вот такие комментарии я тоже буду зачитывать, потому что адекватные люди я вас приветствую. Welcome. Вопрос такой, если на одном аккаунте ордена на трех героях, просто играл разными в разное время, тестил игру, то ордена можно как-то скинуть на одного чара на одном аккаунте. Нет, нельзя, ордена не передаются между аккаунтами. Также вы можете покупать книги у клан Торговца, и эти книги передаются через склад. И вы можете на какой-то сап изучить книгу, если вам нужна. То же самое, таким образом, на твинах фармят твинокланы и покупают книги красные, там, там Агатиона у книги, там многое, что у клан Торговца можно покупать. Можно использовать в этом направлении. Такую дичь я слышу впервые. Как ты с часы или ордена передать собрался? О, лох. Не пишите глупости, чтоб не выглядеть глупо. Мне-то можно, я стример. Мне-то все равно. Для меня это контент. Но если бы вы не писали глупости, то может быть и не было этого видео. Ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Всем пока.